Всем привет ребятушки! С вами Фишерман Хунтер. Сегодня я хочу сделать поделочку. Вот из такого вот кусочка осины. Поделку, вот такую вот я увидел в интернете именно у своего друга на ютубе. Вот, таежный бродяга называется у него канал. Хочу повторить. Посмотрим, что получится, ребятки. И вот, ребятки, все, что у нас получается. Это все было сделано при помощи вот этой вот супер-пупер авторучки. Продолжаем. Ну вот, ребятишки. Три минуты построгал. Вот такая вот фигнюшка выходит. Стараюсь без мата снимать. По просьбам и заявкам. Ну вот, типа вот такая вот фигня у нас получается, ребятки. Вот такая вот ерундушка. Ну это. Такая вот форма. Вот такой вот, ребятки, результат у нас. Зашкурили на такую вот крупную наждачку. Сейчас увеличу вам, покажу. Номер не помню, наждачки. Так, сейчас буду на мелкую зашлифовывать. Такая вот формочка у меня получается, видите? Ну вот, ребята, видите, вот по сравнению вот эта вот наждачка вот и вот эта вот. Ну, у этой вот марка. А, нету. Нету, ладно, шкурим ей. Ну вот, ребятки, почти чистовой вариант. Почти что. Ну, будем, короче, делать. Как будто бы пойдет. Итак, ребятушки, вот она сама эта херня, чистовая. Ну вот все вот, смотрите, вот, вот я думал, зачем вот этот вот изгиб делают, а я думаю, теперь понимаю. Вот так вот, вот сюда. Вот так засверливаешься вот на такое расстояние. Сейчас, смотрите. Оп, вот, толкает. Вот на такую вот глубину засверлил сверлом, короче. Вот вот такое вот отверстие. Видите? Знаете для чего? А сейчас узнаете для чего. Чтобы залить туда свинец. Для утяжеления этой приманки. Чтоб можно было дальше кидать. Свинца туда войдет, я думаю. Ну, картечины 3 войдет. Изготовил, ребятки, вот такую вот крышку. Загнул специально, чтобы свинец можно было заливать. Вот сюда сейчас я вставлю. И будем греть свинец чтобы вот это все приспособление не упало, я сделал вот такой вот зажим в вот, Ставлю вот эту крышечку сюда. Вот. Ну, маленечко буду плоскобукцами, конечно же, подстраховывать. Вот, сейчас буду ложить сюда свинец и плавить. И он туда должен будет затечь. Маленечко вот такой наклончик сделаем. Ребяточки, вот такой вот процесс. Сейчас зажигаю горелку и начинаю плавить. Короче, ребята, чуть-чуть первый блин комом, но это нихуя страшно. Мне даже вот этот вот цвет нравится. Ее можно будет чуть-чуть подкоптить вот так вот. Но, в принципе, вот это сейчас зачистится. Это вообще поверхностно, ребятки. Подгорело. Вот. Ну вот, короче, ребятушки, более менее так обшкурил. Ну я, короче, не стараясь сильно так. Потому что по-быстренькому хочу сделать. Вот зашкурил. Это пятно вообще ни о чем Не страшно будет. Следующий момент такой, ребятки. Вот, Руслан он, короче, делал с проволоки за витушки э, с колечком и вот сюда загонял. А я сейчас попробую гвоздем же просверлить дырочку. Потом на нем, если что, на насечки сделаю над фильком. Загоню и на клей посажу. Но перед этим я еще заверну здесь колечко сделаю. чтобы тройничок можно было одевать. И здесь так же самое сделаю. Через пропускные колечки, скорее всего, будут тройники сюда девать, чтобы их можно было менять потом. Ну вот, ребятки, берем гвозди, видите, отверстие тут маленькое, фокусировочка нормальная. И вот ставим туда, и начинаем сверлить. Засверлили. Теперь делаем, спереди отверстие будет, у нас здесь цепляться будет рыбка наша. Тоже. Ну и на глаз вообще, ребята, делаем. Сюда можно будет что-нибудь придумать по-другому. И вот сюда, ребятишки, я сейчас зашверливаю. все. Ну вот, ребятки, забубенил такие вот гвоздики. Вот. Как-то так. В палец я забубенил гвоздь, прям вот так фу, сюда вошел блядь. И вот сделали вот такие вот колечки. нам надо будет сделать сюда язычок тормозной. Короче, перекусываем, ребятишки. Жена сделала вот такие вот монастырские галушки. Короче, кому интересно, потом снимем, как их делают. Обалденные. Обалденные. Спасибо. Короче, не знаем, чем себя порадовать. Вот, решили с галушками еще и сальца навернуть Ам-ням-ням Вкусно, да? Да да. Да. да. Короче, я решил Не через пропускные колечки Сделать вот эту вот э, Приманочку А по-моему, сейчас крючочки туда одену Рыжок вот такое вот отверстие, ребятки Сейчас буду туда врезать пластинку Тормозок, ну вот, чтобы она вот так Тормозила воду Ну что, ребятки, забубенил вот такую вот хуйнюшку, Вот язычок это. вот ну такой уж народ, но это вообще пофигу, щука у нас на это смотреть не будет. сейчас буду одевать тройники короче клеем забабахал туда плоскую прожег дырочку вот таким тресцом прожег накалял короче вот этой горелкой так ребятки вот для поводка Колечко уже э, склеил. Вот одел, короче, тройники. Так, вот, не знаю, сейчас их, короче, заклеивать. Или разрисовать, потом заклеить. Наверное, все таки разрисую сейчас, чтобы мне обколоть пальцы было удобнее, чтобы. Такая вот окулища у меня получается, ребята. Вообще пиздец. Короче, рисую так себе, на глаз. Если бы с какого-нибудь офигенного гублера перерисовывать другую люди убил. А так у нас скорее первая рыбка. Ну вот, ребятушки, вот такая вот крумишка Ай, смех и грех. Короче. Сейчас буду покрывать ее лаком. Но В реальности она покрасивее смотрится. Чем так. Света маленчиками передаются. Не более. Такие вот типа сейчас снизу кузик желтенькая, короче фломастер херовый, надо либо гуашь, либо карандашами рисовать. Первая покраска лаком, ребятки. Вот она. Здесь питало более-менее. Вот такая хуйня. Реально. Че любит вот я на улочке. Я это дело только лаком еще раз вот сейчас жду когда она маленько питается. ставил монтировать свой видос вот этого видео финального мне как бы еще надо будет и с крючками заснять вам целиком подписывайтесь на мой канал будет много интересного Охота, рыбалка, самоделки, всякая хрень. Вот, ночь уже 16 февраля, 23.15, 23.45. Такая лунишка. Вокруг такой кружок. На улице где-то 13 градусов. Если все нормально, ребятки, завтра пойду постреляю. Тепло. Раз 20-25 стрельну. Ну вот, ребята, и пришло время подвести итог. Из деревянного брусочка осинового сделал вот такую вот приманочку на щуку. Ну, размер здесь примерно вот с такими вот ножницами, если с маленькими сравнивать, маникюрными. Вот размер её. Получается вот такой. Ну, на таких вот... Рыбок можно ловить щук примерно от 2 килограмм и выше. Вот. Потребовалось временное изготовление, примерно часа полтора. Первая моя рыбка, первый опыт. Такие было цеплято лодок рыбачи. В дальнейшем хочу заснять видео, как я буду на нее рыбачить. Рыбачить можно будет в травах, ну, в зарослих каких-нибудь, где нужно, чтобы приманка шла поверху. В воде. Вот. Там у меня отгрузка свинец. Все вот так вот подробно вам показываю. Вот этот вот у нас получается язычок клеенный. Вот. еще пропускная колечка. Сюда поводок будет прикрепляться. Задний. Ну, здесь сейчас еще клей, ребятки, уберу маленечко. Вот. маленечко не такого залил. но ну, это фигня все. Не самое главное. Как-то так, ребятки. Как называется... Назовите мне, пожалуйста. Это херня. Моя система. Ну, может быть, кто-то и делает такие, как бы я знаю человека, который делает, но у каждого они оригинальные. Я вот думаю, ребятки, еще раз на 2-3 лаком это покрыть дело, чтобы уже наверняка. Я обычным деревянным лаком покрываю. Люди мне вообще корабельным говорили надо покрывать. Но я таким сделал. Все. Ставим лайк, подписка ставим колокольчик. Всем пока. Ну что ребятушки, для приготовления вот этого попер или воблера нам понадобилось крючки, три вот таких гвоздя, свинца, грамм 15, горелка, чтобы расплавить свинец, клей, чтобы вклеить вот эти вот штырьки, гвоздики под вот эту вот тройник 1-2. Под переднее, чтобы цеплять поводок. И хломастеры разноцветные. Потребовался еще лакна. чтобы покрыть его. Вот этот. Воблер, блядь. Ладно, всем пока, ребятушки. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи.